Mm. <music>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 40 лет выпускники являются востребованными и в настоящее время активно реализуют свои знания на профессиональном поприще. Школьники и их родители также узнали о том, что студенческая жизнь может и должна быть интересной. В нее входит не только процесс обучения, но еще внеучебная деятельность, где студенты реализовывают себя в культурной сфере, в спорте, волонтерском движении, науке и многом другом. Чтобы и родители, и потенциальные наши студенты поняли, что институт вычислительной математики и информационных технологий – это большая дружная семья, где учиться не только интересно, но еще и почетно. Директор института Сергей Мосин и преподаватели ответили на все вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универньюз.